Том, при Так. Открывай, прийди. распаковывай стоп нам портал. А ты точно так делаешь? Что эти дикие там делают? Том, прийти. Ой, дики. Почему Привет? тики прилетело? Здравствуйте. Здравствуйте. Это, это, это, тики. Я. Бедная <свят> Тики. Это Леди вторая. Ой, я, жена. я тебе сейчас свои зубы начищу. Спускайся. Приехала, тут такая проблема, тут надо портал активизировать. Активировать! А, активировать? Да. Ты что, глупец! Ты хочешь, чтобы тут все взорвать? Ай! чё портал? Ой. Это Ой. портал стомпа. Тут портал сломали, это лица все тупая. Не да, это... сломали тут ничего. Ага, вообще ни, ничего, ни, ни, ничего. Ничего не сломано. Тут же ничего не сломано, Тики? Нет, друдит. Да, не не а почему меня дергает, когда я сюда захожу? Ну, тут <свист> <попей, не> <свист> <леса>, Потому что ты все дерганы. Полифьяночку попенит Это все лиса, потому что... Зачем активировать портал? Вы что, агрессы? Вы что, хотите куда-то попасть? Итак. <свист> У <свист> хранителя небольшие проблемы. Как и обычно. Роща. А причем чём хранитель? А то при чём? Ты владелец мистер Бага. Mm -hmm. То есть ты к вам не мистер Бага уступил? Ну что? откуда эту информацию, агресса? Если я мистер Баг к вам, ты не знаешь, что я не общаюсь с хранителем. Ну ты хранителя, когда ты занятый. Где мистер Баг? Нету его. Где он? Что, в Сочи? Да, улетел. В Анапе. Я Итак, тоже поехал в Сочи. К вами да, Зиги. Я хотела, Тихо! Кто вами... Зиги? Зиги, Стомп, О, а -а -а. и... Как их зовут-то? придумают, тут Орика, братков. точно. Орика, Орика. А, и... ну, да, будут... да, да, себе на книжечку запиши. Ну и кто и им надоело подает. править людям, поэтому они решили сбежать в какой-то другой мир. Да Какие <соединяющие> у меня а к вами они хорошие, они, никуда они, не сбегают. Они создали миры, в которых подготовили для вас четыре испытания. Да, мы же все как дебилы туда пойдем, но они дебилы, я туда вообще не ногой. вы не проходите эти испытания... Они, э, они сказали, что уничтожат э, весь мир. Ну, короче, удачи им. Удачи. удачи. Там моя иллюзия, да, пусть удачи удачи. проходит все это. Всего всего хорошего. Хорошего. До свидания. Срочно. Вы в любом Чу случае будете мне это мне проходить, интересно. потому что хранитель а вас отправляет. Вам, вам что уже за... повесточка туда. Поэтому... Скажите, что? что это за мир такой? Нас боги то уничтожают. Скажите, что первый мир будет... Какой? Uh, предпоследний мир, третий, связан будет к вами, темными. А какой первый будет? Второй мир, это мир вампиров. Я их знаю. Как грустно, я не люблю вампиров. Так, надеюсь, там не будет... Так, я надеюсь, там найду себе мужа, женюсь с ним. И первый мир, наверное, с самый странный на какую-то логику. Позовете меня, когда пойдете во второй мир. Я обязательно встречу логика, с Я какая-то там логика, это фигня. но ну, поэтому вы проходите. Как бы я не пойду является, только -то на второй мир. Пойдём. Если я там встречу дэймона то тогда, М -м -м. Так уж быть, я пойду. Вас за все. все. Вас туда перенесет. Этот, ну, нет. вот если вы разрешите мне забрать Деймона с собой, то тогда, так уж и быть, я соглашусь пойти во все ваши меры. Слушай, а вдруг там его, вот это, какой-то Элайджи будет, как Алиас. Ты в любом случае а, туда а пойдешь. За а, приём. Я не пойду. У тебя пальцы есть? Щелчок руками. У тебя руки есть? У нее лапки есть. Моими Хорошо. лапами. Тики, так, а где лап... Тики. Тики, Тики, не буяй. Тики. Тики, Тики. Тики, Тики, не буяй. не надо. Как это? Давайте, тихо. люди, нам надо уже побыстрее Итак, туда отправляться. Балбесы, что люди предлагают свою Меня вампиры. Тихо. Тихо. Создаю иллюзии Вы на любого человека. 500 все рублей. Все испытания. С. С разными талисманами. Ну, это не сложно. Каждый Кажд измерений будет подбирать под каждого трезва. А можно вот это объединить талисман? Не знаю, нет, наверное. А можно ли? Если ты попадешь во второе измерение, на блок Да, да, да, да. Например, вы были в первом, у вас поменялось. И пошли во второй. Например, у тебя была собака. У тебя была собака. И тут, бам, во втором измерении у тебя кот, супер кот. Мне нравится. Я говорю, я во втором измерении останусь жить. я, сама... я не уйду. Предупрежу, а, что вот четвертый... Игра, что четвертый буду жить. В четвер... Ой, в четвертом измерении я заб... Стомп подготовил что-то. Это мираж был. Все равно мне до четвертого измерения не дойти. Я останусь во втором. Какое-то решение для мистера Мага. Ага, хорошо. Ну, посырается, главное то, что там детку. И ещё, через последний измерение заберет Алисману лисичку. Это понял, да? Да, я буду это... Он сказал, что четвёртое измерение у вас не будет А потом, когда стомп мы возьмем за уши, мы его вселим ко мне чудес, и фиг он что сделает. Так, все, ладно, я полечу. Лазейка есть везде. А, стойте. Я буду лисичка сделать. Я вас отправлю. Прямо я... сейчас. Подожди, я не приготовился. Так вы вещи забирайте. Так, а, я выйду. Собирать... Ну, я, я буду собирать Иди. все вещи. Пошли, Пошли, на, покушай. А, подожди, может, на всякие возьмем вот это кол или э, первый кол. Какой Мы на это ку -ку. только во втором измерении не будет. Нам надо ну, в первый перед. Устанешь. Я не помню, все, я не, все не все помню пароль. Давай. Я не помню пароль. Ну, попробовать три, два. Что тут делаешь? А. Какой? Зачем тебе, талисманчик? Тебе с этим хорошо все? И за деньги спасибо. Так, идем к порталу. А, ой, мистер Бак! Ой! Открывайся, порталюга! Нет, порталюга, открывайся! Открывайся и запускай меня во второй изменении все фигнешьший? <сёк> смотри, смотри в чем прикол. Чё это? Смотри. Что это? Что это это? погаси Эти косты, <сёк> давай их сожгем. Они активированные. Ж, не... Ах, они наглцы. Да, они активированы. Открывайся портал. Я Мне нужно, чтобы портал открылся могу, сразу во второе измерение. Ты, ты оно, хочешь, немножечко следи за вами своими. Я спал. Да, ты какой-то бесполезный я тут... хранитель. Я спал, Стой. и они ушли. Так, скатулки их запери, и все. Так. А теперь ну, у меня вот... есть парочку вопросов, но я их задам потом. Ну, или, ладно. или прикажи им, ты же хранитель. Типа, так, пойдем. пойдем вот с тобой это... поговорим о кое-чём. У какой-то вопросик такой появился стрёмненький. Ладно, смотри, пойдём. Ну, иди сюда. Да, нормально, я вот чего-то ты... не знаю. Так это я. Кто ты? Хранитель, я с вами иду не мистер Баг. Ага. И типа это. Можешь, типа, как сделать такой же макияж, как у мистера Бага? Полбез. У меня пластика. Ага. Давила специально. Мистер Баг не сделает верное решение. Мне надо было мистером Багом, поэтому я воспользуюсь одним талисманом. Пластикой, да? Нет, одним талисманом. Душь, пакияж. Да. Я воспользуюсь одним Линзы. Так, я воспользуюсь одним талисманом, который Не бойся, мы попросим пару кроликов, и тебя это по башке постарет. Конечно, конечно, мистер Баг. Ты что думаешь, я поверил тебе, рушка наглая? Так, Под святого как... человека подстраиваешься. Ничего себе. Так, ладно, Если, да, Если вот, мистер Бак, попроси... Давайте на счет три. Запускайте меня во, меня во второе вот. измерение. Меня во второе измерение отправляйте. меня тоже. Не, во второе. Да зачем нам первое? Зачем нам какая-то логика? Я не люблю а логику. Надо да надо логику. А я люблю логику не люблю. А я люблю логику. А я люблю. А я а люблю. логику. Мы не любим физику, мы не любим логику. не любим разницы. Раз, два, три.